Доброго времени суток, люди и монстры. Это вторая часть прохождения игры Cadets a Liquid. И сегодня будет очень интересная часть, потому что мы наконец-то получим новую способность. Давайте начинать. Вот первый мир, первая глава, мы ее прошли. Вторая. Летать это тоже вещь. Ну, это вот перевод. Ну, давайте. Музыка изменилась. Мне это нравится. Мне нравится вообще вся музыка отсюда. цвета изменились на да, цвета изменились кошка или кто там это читает кто-то это пишет точнее так чуть не задел хорошо проходим и вниз хорошо что тут такая гравитация слабая чтобы я уже расплюзился в эти штуки угу. это было интересно она не видела она не помнила видеть такое кольцо кольцо как это раньше О, что это с ним оно как это сохранение только кружится а это что-то новое Ох, от такой музыки мурашки по идут Это даже грустная. Ого! Круг. А, ладно, что произошло? Начала думать, что поняла свою способность. Да. Давно пора бы уже. Оп, снова зажали. О! Он прыгает на этой штуке. Давай, танцуй, танцуй. А теперь я с тобой тоже хочу потанцевать. Ой, раздавил. Еще так. Этих я просто раздавлю. Ну ладно, этого не буду. Ау! ударился все-таки. Может быть, это не так уж и плохо. Действительно. Что плохого в том, что ты можешь становиться... ...таким вот шариком из газа. Или не знаю, что это с ней стало. Но это очень даже... ...хорошая способность. И мир все еще закрыт. Ладно. Может, потом будет лучше. Она... Эта способность уже показала себя то, что кошка теперь доверяет свои способности и использует ее по назначению. И новая дверь. музыка изменилась снова. Хм. Но мне все равно нравится. Так. О -о -о -о -о. это что такое? Уровень оказался более открытым, чем, чем предыдущий. Да, потому что тут в уровне тупо портал стоит, из которого появляются квадратики, которые тут же умирают. Хм. Возможно, они умирают и потом... А это что такое? Слышь? Ты что? Хватит ко мне магнититься. О, я вижу выход. Так, отстаньте от меня, странные штуки. Может быть, это значило то, что она приближается к выходу? Нет, это так не значит. Там еще сколько глав. Это... Офигеть. Еще далеко от тебя до выхода кошка. Это только вторая глава. Всё, <связано> это что дальше будет? Так, стоп. А вот слева, Лё... нет, слева ничего. Вот не было сейчас способности, я бы ударился об эти шипы. <связано> не было способностей, если бы сюда не добрался. <связано> так, здесь предыдущая Увидела м -м Жидкость которая, В которой были пузырьки И она точно не хотела это трогать Нет, и она Сразу же Поняла то, что это трогать нельзя Да, потому что это чертова лава А ты кошка Ну и еще потому что она оранжевая А тут в игре все оранжевое плохо Моментально тупо сгораю Даже это, когда я просто касаюсь ее Жестокая лава, потому что она была оранжевым, ну да, стоп, э, ты что, ты оттуда что-то выпрыгну и ушло обратно, то есть оранжевым штукам него... на эту лаву пофиг, ну, потому что они тоже оранжевые, ну ладно, теперь мы знаем, что у оранжевых штук есть к этой штуке иммунитет, да, вот смотрите, она просто, она просто купается в ней, так, э Сейчас не могу ответить Я <д explode> поставил на паузу Ответил Продолжил играть Не вовремя мне позвонили Ну ладно, продолжаем А эти штуки просто в ней Сгорают, как и мы Блин, задел Квадратик плавающий в лаве Все оранжевое причиняло ей боль. Ага. Непонятно зачем. Снова этот портал. Она все еще не знала. Почему. Ну да, это портал не а, ну, возможно, я теперь понимаю, почему без потом с бесконечными штуками. Потому что они тут не умирают, возможно, просто те квартируются в этот портал. Кто знает? что это жидкость они там еще и пузырятся ну будто бы а вот и выход маленькая комната это комната кажется уровень точнее повернутый немножко так в бок да комната была повернута это то что я сказал да и все объекты повернуты вместе с комнатой. Ну, кубики они просто лежат. Эти кружатся. Все повернуто, Даже это лава. Шарик с шипами. Ау, толкать больно его. Давай, шарик. Аху, блин, не буду пройти. У меня осталось даже круто потратить его на шарик. Так, сейчас эти кубики уничтожим. Она просто это проигнорировала. Ну, да, после того, что я дали способность превращаться в нас, я думаю, тут уже ничему не будешь удивляться. Решила это игнорировать как, так долго, пока она не выберется отсюда. Кажется так. Просто тут такой огромный разрыв между текстами. То, что я не могу их читать так, чтобы вам было понятно. Я ведь не могу сходить в будущее, прочитать и вернуться. Поэтому вот получаются такие странные, как бы связанные, но нелогичные тексты. То как сам разработчик сделал. Все равно я ему ничего не могу сказать, потому что вряд ли он станет слушать меня. Тем более, что он работает над второй частью. Я видел трейлер, хотя я и первый это не прошел. Но раз он делает вторую часть, значит, она понравилась, Надеюсь, что и мне понравится. Ну пока что мне нравится: и механика игры, и кошечка и музыка, все нравится но да, как тут кажется есть какой-то скрытый сюжет Эх, она начала уставать от этих комнат М, я тоже ну тут хотя бы новые вещи появляются она просто хотела отсюда уйти. get out уйти выбраться отсюда да но если ты увидишь, то тогда мне будет не с кем играть не во что играть точнее. Нечего на канал снимать будет. Ну и ладно, меня все равно никто не смотрит. Кроме двух людей, который там мне написал комментарий под первым видео и, и еще какой-то чувак. Ну, точнее, тот, который написал последний, просто дал мне советы, которые я сейчас исполнил. Ну, один из них, точнее, потому что. Ну, зачем мне скачивать взломанную версию? Мне это нравится. Мне это не нужно а водяной знак никак не мешает ну вот раз он мешает нет он просто тут это знак уважения к меня это знак у... моего уважения к киномастеру ну хотя нет было бы здесь было огромное озеро из разных жидкостей под ней она испугалась ну конечно ты такого не испугаешься главное чтобы этот портал не выкинул на меня этот оранжевый оранжевую штуку. этаж. О, я уже выход вижу. Ну, до него еще далеко, кажется, да? Снова эти штуки. Зачем они? Что они? Кошка даже ничего не говорит про них. Они странные, они меня преследуют. Они мне не нравятся. Меня лагается за них. Так, снова портал. А что если я предвину вплотную портал эти штуки? Ну, как ожидалось, он просто соспавнится на них. Один в другом заспавнился. Ну чё, забавно. Нет, тут уже не заспавнился. Да, они тупо друг в друге. А другие уже так не получается. Ушел. Так, эта штука их и эта штука их разрушает. Снова эти штуки наверху. Так, так. Что здесь? А здесь просто выход. Больше этих штук. Она просто прошла под ними и продолжила. Ладно. Я тоже ничего не буду говорить. Она правда хотела выбраться отсюда сейчас. Сейчас. прям сейчас. М -м -м, скоро ты отсюда не выйдешь, растут столько частей. Может быть, следующая дверь была бы выходом? Может следующая дверь будет? Выкар? Я так не понимаю. Но отрицать не могу. Мм, <зв realizQuizy> а ну, это сколько? А могу ли я ее скинуть на оранжевые? И ударит ли она их или нет? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, щас. От меня вот не надо толкать. Сейчас давай. Опа. Пока. Ладно, оставлю вас наедине. Хилка. Спасибо, как раз вовремя. Ничего, хорошо. Ты думаешь об этом слишком много? О чем? Чтобы выбраться? Ну да, я так понимаю, ты бою. пишет надписи про мысли кошки. но вот этот вот, он говорит прям с ней. просто попробуй сфокусироваться на чем-то другом. на чем? ничего нового нету. на чем мне фокусироваться? вау. все теперь зеленое. но я не хочу останавливать на этом запись. сниму сегодня два, два уровня, две головы видела оранжевый квадрат который упал с крыши и почти ее ударил <свят> жесткие квадраты мне кажется что они меня ваншотнут и мне кажется что там несколько квадратов в одном потому что когда он пролетает мимо у меня лагает и вот посмотрите на его тень она у нее у него много тени мне кажется что у него не весело, но из 10. Не рекомендую. Смертельный паркур. Так, подходим. Проходим под квадратом. Тестировать, убивает он с первого раза или нет, я не хочу. Потому что я уже много прошел. Но когда-нибудь не придется узнать. М -м -м, возможно здесь, потому что здесь придется прыгать вот так. И возможно у меня сейчас настигнет. Нет. Пока квадрат. Не хочу тебя даже видеть. можно было просто... Опа, оранж... зеленая штука. Странная ф... штука странной формы. Отбросила ее её... По всей комнате. Ну, хотя бы оно не причиняло ей боль. Ну да, она ж не оранжевая, она зеленое, И оно... Делать так. <с> Это не очень удобно. Особенно учитывая то, что, возможно, да, это очень мешает вот здесь, потому что я не могу вправо-влево двигаться и просто со мной происходит что-то странное. Так, вот этот квадрат снова. что если я под него вот эти все штуки, он их съест или как? Да, он их просто уничтожит. Хорошо? Э -э -э да, он ваншотает. Ну, зато я теперь это знаю. Да, вот-вот-вот, можно просто пролететь. Можно просто пролететь... Ау. Можно просто... Да ты противный. Можно просто пролететь мимо. То есть, если зажать вначале сразу, то можно... Да ты противный. Как ты меня достал вообще? Как он достал до меня, он... А, я думаю, что дальше оно будет именно так вот, то что они будут эти зеленые штуки здесь и квадратики будут на меня прыгать как вот этот вот блин, хотел прыгнуть на него сам эээ, рестарт ладно, сейчас уже не буду рестартить а, ну, я тут, кажется, много раз больше, чем во всех комнатах пока что об а этот ударился непонятно, зачем я его раз <let half and finish off> Ой, вот сейчас бы Так, вот сейчас летим просто прямо Просто прямо Да, если летит просто прямо не ударишься Главное вовремя начать Потому что можно удариться о первый же треугольничек Так, сейчас осторожно Проходим Так, тебя вот убиваем Чтоб не мешался И все, наконец-то можно пройти Так, вправо, влево и вниз. Сейчас я уже знаю, что он меня поэтому лучше быстренько пробежать под ним. Так, еще один здесь. И еще один, да? Да, еще один. Ладно. Я уже знаю тактику. Просто пройти под ними. Так, ага, сохраненка. Круто. А, раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Раз. Два. Нет. указать у меня точнее я сам бы не ударился здесь сложнее будет э, так так блин а тут в лаву нужно не упасть это вот самое сложное здесь будет блин он меня просто придавил сейчас он просто меня откинул а сверху я могу пройти нет не могу ладно еще раз нет нет сверху пройти однозначно нельзя только снизу. А может быть снизу и сверху значит Потом. Ну, сейчас я все попробую. Сейчас я хочу побыстрее дойти до той части, потому что уже 23 минуты целых снимаю. И никому не будет интересно смотреть, как я 23 минуты просто говорю. Не поможет, неинтересен мой контент пока что. Может быть, это будет выходом? Тупо на стене. В смысле я его не задел? Конечно же нет. Ну да. А чего ты ожидал? Ожидала? Не знаю, кто это пишет кошка или кто-то еще. Мне кажется, эта кошка сама про себя в третьем лице говорит. Наверное. Потому что, ну кому еще? Третий чувак, который пишет в неоновых уровнях таким текстом, похожим на комиксантс. сильный, я могу двигать целых э, 9 кубиков, если я буду жидкостью, но если буду обычным, то только 6, и то с трудом. Так, здесь оранжевые штуки, которые отпрыгивают от всего, что они касаются, портала тут нету, нет, они просто тут прыгают. Ладно, не буду мешать, пройду просто мимо. О, сохранёнка, я ни разу не ударился даже. Хорошо, проходим, блин. О, я, я сферу уничтожил шарики тут. О, еще такие же. Более, более, штуки более странной формы. Они просто продолжали отбрасывать по всей комнате. Ну, это я не сказал бы, что сильно помогает, точнее вообще не помогает. Я думаю, не ударится ни обо что. Так, вот сейчас было опасно. Осторожно, осторожно. Проходим тут, проходим. И дверь, наконец-то. Ох, теперь они двигаются. Да, эти штуки падали по сторонам. Они не падали, они просто двигались. Она была уверена, что гравитация так не работает. Ну, знаешь. Ну, хотя бы не должно. Ну, знаешь, кошка, в этой игре тут все странно. Ты сама странная. Ты о чем говоришь? Ты можешь в облако превращаться, ты можешь в воду превращаться. И ты еще говоришь то, что странно, что такая гравитация. Не, кошка, ты точно не так понимаешь свои способности, какие они у тебя специфические. Директор Макурии <смех> просто... Этот куб просто ударился об этот, этот квадратик просто ударился об большой, и он его ваншотнул, как и меня потом. Но я заметил то, что когда он меня убил, он пошел в другую сторону, то есть... Можно менять их направление с ценой своей жизни. Нет, этого не стоит, я думаю. просто пойду вот так. О, снова море из лавы. На этот раз уже не такое большое. Хотя нет большое. Просто спихнул кубик туда. Извини, но это место слишком маленькое для нас двоих. Кубик. И вы двое тоже идите покупать в лаве. Что здесь? Здесь тоже лава. Хорошо, что я заметил. Аккуратненько. Проходим. Проходим. Проходим. И все. Теперь... О. Теперь... А, вот и выход уже. Еще одна новая вещь, которую она не видела. Она... Она не желала приближаться к ней. Но, видимо, пришлось. И эта штука довольно прикольная. Она ускоряет. Она выглядела нормально. Да, она выглядит очень даже хорошо. Она ускоряет. Это мне нравится. Так. Так. Но я не думаю, что она будет только хорошо делать. Хотя сейчас она... Эти штуки продолжали отталкивать ее от оранжевой жидкости. Вот за это им респект, конечно. Я такой не уверен, что она там есть. Сейчас посмотрим. Сейчас упадем и посмотрим. Да, она там была. Но только не факт, что она там везде была. Ого, прикольно. А теперь они делали более сложным для нее, чтобы добраться до двери. Вай. Почему? Не знаю. Возможно, просто все равно. Они выглядели нормально поначалу. Она быстро увидела, как э, здесь были только такие формы чтобы стоять. Ого. Прикольный шар, который проходит через наши двумерное измерение. Ей пришлось... Ходить очень осторожно. Ну а как тут неосторожно ходить? Тут это... Утопиться можно. Интересно, а эти квадратики зависят от этой штуки? Но я имею в виду, она может их толкать? Наверное, нет. Хотя, кто знает. Возможно, может. Проверить я это пока что все равно не могу. Так... О, портал. Он их бросает прямо на шипы. Я не думаю, что это очень хорошо для них. Хотя, кто их знает? О, снова шары, которые проходят сквозь двумерное время. Так, а вот... вот... Блин, они толкают меня вниз. Почти здесь. Да, еще немножко. Так, вот сейчас они мне помогают. Они то помогают, то нет. Снова дверь на стене. Она увидела э, странный блок перед ней. Да, очень странный. Он двигался... Как он двигался? Он увеличивается и уменьшается. Он двигался очень странно. Согласен. Он не двигался вверх, вниз, вправо, влево или вправо. О, а, блин получилось пройти попробуем еще раз ударился один раз и прошел не еще раз еще раз еще раз еще раз да -то хватит мне бить противник еще раз еще есть прошел он двигался в новом измерении да он двигался в новом измерении Исчезал для нас, но как бы оставался, становился призраком. А когда он достигал своего полного размера, он ее Это я не переможу, так просто. Сам делаю выводы. Барин, как я умер? Ну, я снова здесь. В этот раз, надеюсь, пройду без потерь. Да, прошел без потерь. Даже очень удачно. Так, вот сейчас было опасно. Тут оперативный, хочет меня заевать. Блин, я тут еще умру, наверное что нет, так, до максимума, до максимума наверх, до максимума, так, здесь нужно проходить быстро, блин, я думал, там выход уже, а мне еще половина пути только пройдена, оказывается, ой, спасибо, сохраняшка, наконец-то, без нее бы тут не протянул, так, ускорители, спасибо, но вы мне тут не помогаете, о нет, вот это будет трудно надеюсь он там один нет он не один там еще эта штука и эта штука серьезно там сразу два этих Ох. ладно иди сюда где он там вот он так О, блин он сейчас меня зажмет он сейчас меня зажмет Теперь хотя бы знаю то, что там остановиться не получится точно. Хорошо. Хорошо. Так, сейчас он растет. Уменьшается. Проходим. О, хорошо, что он тут один был. И проходим. Я тупо вылился снизу. Как мне сойти с этого? А, водичкой стать. Хорошо, спасибо, что только не застрял. Так, эти квадратики не пропадают. А ты что там? Волной могут достать, да и далеко от них. А, я хочу тебя толкнуть туда. Ты толкнешься, да? Ну, лучше смотреть. Сейчас. Мне нравятся эти бомбы. Именно своим звуком. Тогда просто пойду. Так, еще одна. А тебя могу остановить? Могу, но вот только хотите тебя в обратную сторону. Очень а, нет, ну, как, нет, капец. Ладно, лучше я пойду, потому что остановить их бессмысленно. Не просто взрываются. Тоже 4 там кажется. И снова эти штуки. Отстаньте от меня. Дверь. Ох. Она наступила на платформу. Я накинула ее вверх. Она должна была хотя бы ее предупредить. Действительно. Прям так скажет. Эй, я тебя сейчас подкину. Не, кошка, это так не работает. Так, квадратики. Хорошо. Валю. Она наступила на светлую зеленую платформу. Именно на зеленую, на светло-зеленую считать Да, надо было предупредить. Но только как? У кого умеет предупреждать? И сейчас штуки все по мне проехались. Идеально. Блин. И это тоже. Ладно, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас все пройдет. Сейчас. Что, блин, она Она просто кинула меня наверное, на этот кром. Ладно. Ладно, сейчас пройду раз два три четыре есть идем дальше ой, ой ой ой О, хорошо что тут сохранился я бы хорошо что тут сохранился я уже столько раз уверен все она наконец-то осталась на месте оказывается у этой лавы есть глубина есть я достаточно глубокая еще штука которая не горит на ней я смогу спокойно стоять, это круто. вот эта платформа зачем там стоит, непонятно. И это зачем? Она меня кидает вверх, она здесь бесполезна. Так, вот сейчас я, кажется, понимаю, что будет. Да, они в меня полетели. Эта штука просто кинула их в меня. Так, это она не толкает. Найс, я об этом ударюсь. А, а. а ясно. Это ловушка Джокера, я понял. <свист> <свист> она бросает меня до второй, а вторая бросает меня до первой. Точнее, она бросает меня до второй, а вторая уже на эти самые кубики, которые сами же об нее О, а там мины. Ну, до них мне бы еще дойти сейчас с одной жизнью-то. Сейчас эта штука отскочит и прямо в меня, конечно так, как это-то уворачиваться, извините? <звы> так, я надеюсь, сейчас не ударюсь ни разу, потому что с одной жизнью я это вряд ли пройду. В игре показывается, что у меня три жизни, но на самом деле у меня их всего лишь две. Ну, то есть я могу два раза удариться, потом такому. так Так, ага, сейчас эта штука одна. Она должна отпрыгнуть. Да, вот это я отпрыгнул. Я ударился об нее сам уже. Ладно, сейчас я точно пройду. Я надеюсь, что пройду. Ударяюсь уже пятый раз а об одну и ту же штуку. Должен был бы уже запомнить, то что об нее ударяться не нужно. Так, смысл вот как я сейчас умер. Я просто стоял рядом с ней, немножко у нее протек, когда превратился в воду, и она просто меня убила. Когда я стал обычной кошкой. Я, кажется, осталась на месте. Какой была, такой осталась. Вроде под этой штукой пройти, вот под этим ромбиком пры прыгающим. Мне кажется, нет. Не буду даже пробовать. Так. В смысле, вы сейчас согласны? Ладно. О, нет, нет. Я не удалился от но ударился, блин, об эту штуку. О, вс, вс. Конец. И бом. Квадратик, квадратик и выход. Снова него новый уровень. Круто. Ты не можешь дать этому тебе. Ты не можешь дать этому тебе. Приблизиться или.